Йога — это, по сути, приведение геометрии вашего тела в соответствии с геометрией космоса. В йогической системе мы рассматриваем тело как 114 чакр. 72 тысячи нади встречаются в 114 узлах, которые называются чакрами. Две из них находятся вне тела, а 112 — внутри тела. Из этих 112 есть четыре, с которыми вам ничего не нужно делать. Так они устроены. Если все остальное работает, они расцветут сами по себе. И так есть только 108 чакр, с которыми вы можете работать. Таким образом, число 108 стало значимым. Если вы носите четкий, то это 108 бусин. Если произносите мандру, то 108 раз, потому что вам нужно работать со 108 чакрами. Это число значимо, поэтому на Востоке 108 используется во всем, потому что Расстояние между Землей и Солнцем составляет 108 диаметров Солнца. Расстояние между Луной и Землей ⁇ это 108 диаметров Луны. Разница между диаметром Земли и диаметром Солнца ⁇ это тоже 108 раз. Также и в нашем теле есть 108 чакр, над которыми вы можете работать. Я могу углубиться в большое количество математических соответствий человеческой системы и космической геометрии. Мы осознали эти аспекты и таким образом пришли к 84 основным асанам. Если вы будете правильно выполнять 21 из этих 84, и овладеете хотя бы одной, ваша система пройдет в соответствии с космической системой. Как только это случится, все, что вам нужно знать о космосе, вы найдете прямо здесь.